Добрый день. Вы организовываете этот турнир уже не первый раз в Челябинске. Расскажите, в чем его ценность, на кого он ориентирован и что дает ему... Здравствуйте. Ну, прежде всего, сказать, что любые игры для спортсменов, любой спортсмен болезнь. Чем больше игровой практики, тем, соответственно, для спортсмена больше роста. Для чего мы делаем эти турниры? Для того, чтобы значит, привлечь, во-первых, больше внимания к хоккею, для того, чтобы а -а делать акцент на развитие хоккея, детского хоккея, для того, чтобы привлекать мальчишек, а -а которые, возможно, не попадают в состав первой команды. Поэтому здесь у проходит турнир две ведущие команды, это Бела Медведи и Салавак Улайт, кстати, чемпионов этого турнира. -а Они выставили второй состав, вторыми команды не играют. Это дает возможность детям, не принимающим участие в чемпионатах России, либо значит, играющих в четвертой пятерке, проявить себя, значит, выйти на лед, поучаствовать с сильными соперниками поиграть. На этом турнире больше участников, чем на предыдущих ну да, в этом на, на этот турнир, Василий, во-первых, мы расширили географию. У нас присутствует команда из Ямала, присутствует команда из города Салавата, присутствует команда из Уфы, э, Теренбург. Э, по количеству участников 6 команд, но с довольно-таки большой географией. То есть это не турнир среди местных команд, а наоборот э, команды из других регионов планировать проводить дальше расширять обязательно Значит, насколько я понимаю все команды довольны организацией Значит, условия шикарные я считаю для детей 12 лет когда они проживают в отеле Мелиот выходят на арену где вот, буквально не так давно играли звезды российского хоккея то есть во время сезона, да, то есть они почувствуют эту всю атмосферу, они живут хоккеем, здесь все стены пропитаны э, хоккеем, соответственно, для ребенка это э, высокая мотивация, ну и я думаю, что обязательно мы будем это продолжать, э, стараться привлекать э, команды из других регионов,